Году. Вот мы это афишировали, мы начали писать статьи, и мы говорим, значит, что мы будем создавать технологии нефтепереработки под землей. Давайте вот перенесем нефтепереработку под землю. о как да То есть пробурим там скважины, сеть там скважин, там, сделаем разные там мероприятия, запустим-то катализаторы. Там, энергию там, возьмем из пласта, из самого же пласта, то есть, скажем, будем окислять нефть, да, энергию вот этого окисления нефти, накращаем катализатор, который начнет окислять нефть, энергия выделится, мы запустим там, воду, пар сделаем там, катализатор запустим, который крекинг запустит там. в общем, в принципе, это некая Вроде фантастика. Давление есть, да, там давление, да. температура есть. А ну подробная тема, очень Да, это в общем действительно это такая фантастическая идея, но в принципе она не такая новая. Несколько компаний этим, вот Shell, например, этим занимается, mm -hmm. да? вот компания Shell-об этом занимается. В этом году они в начале года приезжали, мы с ними встречались, специально была такая встреча проведена. Они предлагают свою технологию. Такую, да? Мы предлагаем свою технологию. Мы говорим, вот надо будет скважины горизонтально тоже, да? и фактически э делать гидроразрыв, закачивать катализатор, потом значит, закачивать пар, э воду, э значит, потом закачивать другой катализатор, и фактически вот, исп... потом значит, делать еще один гидроразрыв. Там, Значит, еще один секционный, да? то есть, это целая система такая, такая. вот. Мы, и таким образом мы хотим, например, вытащить из, из под земли 80% нефти, сегодня КИН, там 20-30-40% может составлять, в лучшем случае, да? мы говорим, КИН, это мало, нужно 80%, можно 90%, есть объекты, где можно КИН сделать больше 100%, например, говорят, как не может быть, это же вечный двигатель, да? На самом деле, это, это тоже возможно. Например, в тех же самых дома Никита, где нефти нет, можно, нагревая из этого э, керогена, создать синтетическую нефть. То есть, там нефти не было, можно ее генерировать. То есть, он там додреет. И Дозреет, да. То есть, можно, скажем, закачивать эту энергию, например, можно что-то поджечь там, да. Это будет нагреваться. В итоге, эта нефть из керогена образуется прямо вот в этом процессе. То есть, ее там не было, будет. То есть, даже такие процессы есть, да. Эти, кстати, технологии вот для Баженовской свиты разрабатывается. Мы тоже в этом процессе участвуем. То есть, вы участвуете в разработке Баженской Светы? Ну, не, не то что. вот мы сейчас У нас сейчас есть проект э, с компанией «Ритек», угу. э, который занимается вот э, термогазовым воздействием, так называемым. Да? То есть, они закачивают в этот пласт воздух, Значит, кислород, по сути дела, да? начинается окисление, возникает некий фронт горения который э, создает высокое давление, этот фронт движется, и он выталкивает вот эту всю достаточно легкую нефть, он выталкивает. Там давление низкотемпературное, там 100 с небольшим градусов, в итоге температура поднимается там, до 350-400 до 400 градусов, возникает огромное давление, и эта вот нефть начинает быстро-быстро двигаться, и он начинает добывать. То есть вот эти десятки миллиардов, это в принципе не такая отдаленная экспертива по божественной ну, системе. Ну, знаете, ну, не скажу, что это очень быстро будет делаться. Тем более, что все же определяется ценой нефти и теми запасами, которые сегодня существуют. Когда запасы станет меньше и меньше, цена на нефть, естественно, поднимется. Вот тогда возникнет возможность экономическая эти технологии продвигать, реализовать и совершенствовать. Сегодня, к сожалению, пока такой потребности нет. Сегодня есть другая нефть, которую можно легче добывать, понимаете? Дешевле добывать. Вот, значит, мы участвуем, с таким в проекте по отслеживанию этого фронта. Где же находится этот фронт? Вот вы качаете воздух, он сюда пошел огонь, или сюда пошел огонь, вы же не знаете, где он с будет добывающий здесь, или вы пробулили добывающий скважину здесь, а у вас огонь туда пошел. Он там, конечно, давит, там где-то выдавливает, но у вас лучше пробурить нужно было добывающий скважину там, чем здесь добывать его там. То есть это довольно сложный процесс, то есть опять-таки вот, посмотреть, как это вот, куда движется, вот, вот этим мы занимаемся. Вот. То есть вот технология. По сути, это счастье той технологии, которую мы называем переработкой, переработка под землей. Но наша фишка стоит не только в мониторинге. Вот смотреть, мы научились узнавать, а где находится вот этот паровая камера, а где находится фронт горения. Кроме того, мы еще разрабатываем несколько катализаторов для этого процесса. Вот катализатор окисления, например. Если его закачать пласт и. Задуть воздух, то плаз загорится не только вот в том месте, где скважина стоит, или там немножко подальше, а загорится везде. Куда попал катализатор, плаз загорится везде. То есть это тоже меняет, э, это некая такая маленькая революция в области вот, э, подземного горения. Потому что подземное горение, оно им тоже имеет историю, там, более пол полувековую историю, в принципе. Просто сегодня этот метод, он имеет совершенно определенные м, объекты, которым он применим. То есть, есть определенные объекты, которыми этот применимо. Например, его нельзя, нельзя применять в лошачах, потому что это опасно, экологически опасная mm -hmm. вещь. Да? Вот, вот, канадцы в свое время это применяли, значит, да, у них было несколько таких вот коостров произошло, ну, слава богу, у них там никто не живет, а у нас-то, знаете, ну, да, нас Хотя у нас этот опыт тоже есть, он был, он очень был позитивный, интересный опыт был, так не в свое время так, такие вещи делала, экспериментировали, вот на Кармальском месторождении был. в х да? годах. Да, да, это было. И этот опыт очень нам пригодился, он очень интересный. Вот. Ну, вот мы э, закупили такие приборы, мы сейчас вот, заканчиваем изготовление такой так называют, трубы горения такой, да? вот. в котором мы будем это экспериментировать. Но сегодня в Татарстане эти объекты пока они, как бы, ну, не совсем, в вот, э, со, Татарстане не совсем выгодно применять вот, этот, вот метод подземного горения, да? потому что у нас таких объектов нет. Вот. для Баженовской свиты, вероятность всего что это очень интересно будет, вот то что сейчас свиты делает, вот. Но такие проекты очень многие используются за рубежом. вот значит Это Венесуэла и особенно Китай. В Китае десятки таких проектов делаются. Добываются миллионы тонн нефти, используя эти технологии. Да? И когда мы говорили об этом, то мы говорили, что мы будем работать не только в России, конечно, да, но... Вот наши рынки, наши студенты будущие, наши вот, э, носители нашей технологии, они живут не только в России, но они живут в Латинской Америке, в Канаде, в Индии, в Китае, в Турции. То есть вот страны, которые обладают самыми большими запасами, ну, например, половина мировых запасов вязкой нефти, больше половины даже мировых запасов вязкой сверхсвязкой нефти лежит на очень маленьком пятачке вот и Колумбия. То есть в каком-то, скажем, будущем почти вся нефть будет добываться оттуда.